Симптомы тромбоза обычно ярко выражены. Это болезнь во время упражнения кишечника, непроходящие боли, которые усиливаются при ходьбе и сидении, кровоточивость и воспаление геморройдальных узлов, повышение температуры тела при запущенности заболевания. Нередко пациенты, приходя ко мне, не могут нормально сидеть. Важно снять боль, устранить симптомы болезни и предотвратить возможные последствия тромбоза. Воспаленный узел – удаляется с помощью лазера или радиоволнового аппарата сургидрон. И тот и другой метод характеризуется малой травматичностью. Заживление происходит быстро, осмотр и лечение происходит с обезболиванием. И это очень важно для пациентов, которые приходят уже с сильными болями.